Итак, здравствуйте, уважаемые друзья! Здравствуйте, дамы и господа! А с нами вы, а с вами мы, радиостанция Сан-Гейтс и передача Терра-Инкогнита. У нас сегодня в гостях замечательный экстрасенс, маг, целитель, просто замечательная женщина, прекрасный друг, великолепный человек, Инесса Алиева из стольного града Минска. Здравствуйте, Инесса. Будем общаться официально мы все-таки на эфире. Хотя и друзья Здравствуйте, Инесса. Мы рады, наша радиостанция рад приветствовать вас сегодня у себя здесь. Накануне такого вот интересного события, как полнолуние. У нас очень будет интересное вот полнолуние. Я бы хотел, поскольку вы у нас очень сведущий специалист во всякого рода магии. Пообщаться на тему этой вот Луны интересной ритуалов на базе того, скажем, астрологического видения вещей, которые мы имеем, поскольку эта Луна бывает очень редко. И вообще. Хочется расспросить вас еще раз о вашей замечательной работе, о вашей практике, обо всем, что связано с магией, культизмом и помощью людям. Здравствуйте, дорогие радиослушатели, здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, дорогие радиослушатели, здравствуйте, Владимир. Хорошего вам дня. Благодарю. Вам с вами, вами беседует Нестра. Да. да. меня. Да. да, мы затронули, затронули тему касающуюся полнолуния. То есть, то есть это получается третья вообще разделяется на, на четыре фазы Луны, то есть она начинается с налогония растущей, случив, полнолуние и убывающей. Значит, это получается третья четверть месяца, то есть она затрагивается новый, ну, это вообще этот день. Это, это вообще самое, самое великолепное, великолепное для всех медицинских действий. То есть я, я расскажу вот, вот именно, что, что вы эти деньги, деньги хорошо делать, что плохо делать. Ну, то есть и что касается рождения, что касается это, как бы и бизнеса, что касается э, того же года, предсказания просмотра и, ну, и всех остальных, как бы, Инесса, вот вас, вас Вопрос. Хочу задать вам вот интересный такой вопрос. А чем же отличается предсказание от гадания? Вот, чтобы наши уважаемые радиослушатели знали разницу, давайте еще раз повторим. Что же это такое? Значит, гадание – это от слова «гадить». То есть, э, тот человек, который гадает, он как бы уменьшивается как начеркнула на судьбу богом данную да его как бы срывает информацию то есть, как бы, и как говорят что гадать это гадить ну, нежелательно не конечно просматривать свое, как прогадывать судьбу потому что а, можно зашить сказать, эту информацию не, а? не, потому, потому что иными словами можно зашить эту отрицательную информацию в личность да. человека и она а, потом да. будет работать если что-то да. плохое выпадет Человек потом да. это запомнит, обработает в голове, поселит эти мысли, и, естественно, они будут тогда, даже на аутогеническом уровне, когда аутогеника есть такая наука, они будут сами по себе творить вот это предсказание в судьбе, что они есть хорошо. Совершенно верно, да. А предсказание – это человек просто, как бы, э, та информация, которая его интересует, наводящая и интересующая его, то есть мы можем ее просмотреть. То есть, вот это как бы отличие. Угу. Инесса, у меня к вам вопрос по поводу Луны. Расскажите, пожалуйста, вот сейчас вот эти 30-е, 31-е вот эти... 31-е, интересные... да. 30-е 30 да. 30 30 это начало, нас... а 31-е да. это полная Луна. То есть 30-е у нас как предвестник вот этой полной Луны, а 31-е Луна нам открывается. Именно на нашем небосводе будет вот самое-самое, что ни на есть, яркое и конкретное. То есть, что значит конкретно? Прозревшая Луна, иными словами, полная Луна. Расскажите, пожалуйста, про вот эту 31 числа полную Луну. Значит, получается, если 30-го взять, это получается 13-й лунный день. Да, так. то есть, вообще, это как бы он сам по себе, вот этот день, он несет как опасность, то есть желательно в этот день ничего, то есть не начинать, стараться ну то есть как бы его немножко избегать, возможно такое, что то есть как бы он даже притягивает, да, ну то есть любое, что касается человека, смертельной опасности, то есть mm -hmm. такое тоже, то есть возможно стараться вот именно не увлекаться со спиртным и предпринимать какие-то вообще действия. То есть что касается вот именно там, ну то есть путешествий, там даже приобретения транспортных средств, там лечения тоже зубов. То есть вот такого как бы. И даже интересно, что касается даже как ремонт бытовой техники моментально. То есть как бы в эти дни вот оно имеет свойство ломаться. То есть если взять тот же вот как бы 15 как бы, лунный день, да? Он, он сам себе вообще вот такой вот обманчивый, ну, то есть, как бы, в нем могут происходить разные ситуации. Ну, то есть, но ну, если даже, вот, что интересно, что касается, что 15-го лунного дня, да, если не важно, человек чем-то заболел или ребенок чем-то заболел, да, тяжело, он моментально выздоровеет. То есть, вот это вот свойство есть, то есть, оно как бы за лечение. Ну, то есть, и сам, сам вообще... Само полнолуние, оно играет очень большую роль вообще в жизни человека. В чем? То есть как бы в этот день легко очень то есть, как бы, э, скорректировать судьбу. То есть как бы судьбу, бизнес, там работу... Все, что касается, вот именно, то есть, как бы, почему сама и говорит сама вот это, э, как, бы, как полная луна, то есть все то, что касается, вот, чтобы человека все было полноценно, все как бы четко, значит, в, эти, в этот день это разрешено. очень хорошо, очень хорошо, то есть, как бы э, делать ритуалы на деньги, очень хорошо делать ритуалы на богатство, для того, чтобы скорректировать судьбу, у кого она как бы... Как бы замучено. Ну, единственное, не сильно влияет Луна, как бы, людей, которые, ну, то есть, идут по жизни так спокойно, да, ну, то есть не на влияние на фазу Луны как бы никак не реагирует, да, ну, никто, у них все, в принципе, идет так, ровно. Да? Но в основном, если, ну, на Луну почему есть люди, которые вот они как от Луны зависимые? То есть вот это очень большой роль играет. То есть здесь, естественно, то есть для мужчин это э, как бы луна, она постольку-поскольку. -поскольку, ну, как бы больше дальше э, да, она даже привлекает как сексуальность, там энергию придает. То есть очень сильно, то, то есть иммунка, она очень сильна в этот день. У женщин немножко сложновато. То есть у женщин со здоровьем могут быть проблемы. То есть люди, которые эмоциональные, люди, которые вот сами по себе они а не нервозные, то есть как бы на них полная луна очень сильно э, как бы, влияет. Ну, то есть это же день тот, который просто-напросто ну всем известен, то есть когда происходят э, проблемы с вампирами. Нет, ну что, в вампиризме есть официальная болезнь такая, когда человек у них хватает гемоглобина, и он хочет крови испить. Ну, да. Ну, то есть, это люди обычно сами нерв, нервные, они, э, нервная воз, сама по себе возбудимость, она, ну, завышена, по, как бы, само по себе. Ну, естественно, у человека не хватает вот именно, ну, этой подпитки. Э, ну, как бы очень много людей, вы смотрели, как бы, те же фильмы, мистику, там, э, как бы, ужастики. Ну, естественно, то есть, это дни, как считается, типа, э, как вампиров, именно э -э, как бы демонов и тому подобных. Да, короче, вся темная сторона силы, она да. в этот день ликует. Это почти как в Альпургеева ночь. То есть э -э, происходит, э -э, скажем так... Активация всего темного. Но, понимаешь, темное не значит плохое, светлое не значит хорошее. Все в зависимости от ситуации. Как направишь? Как да, направишь, конечно. Да. Это все инструменты, с помощью которых можно а, работать да, с, с потусторонними силами. И с... Как направишь, так оно и будет. Да, если ты направишь темные силы на положительное, то, тем... то есть, как бы оно будет работать положительно. Как загадаешь, как, то и получишь. Да, абсолютно верно. Итак, Инесса, расскажите, пожалуйста, вот какие-то ритуалы интересные, что можно сделать вот в эту полную луну, чтобы оно помогло, так сказать, в нашей непростой жизни. Чего-то магическое, чего-то интересненькое, чтобы нашим уважаемым радиослушателям было это все приятно и полезно. Значит, я хочу сказать очень сильные, хорошие вот вообще э, ритуалы. Я еще хочу немножечко э, как бы отстраниться. Люди вот, которые детки рождаются э, по, в полную луну, есть, они вообще очень талантливые. И, и те дети, которые родились вот именно э, как в полную луну, могут быть, ну, то есть у них очень сильно хорошо развита интуиция, очень. Ну, то есть как бы даже, ну, многие выдающиеся вообще экстрасенсы, да, они рождены были вот именно в полнолуние, Поэтому, ну, то есть сам по себе это очень такой хороший день и здесь как бы можно сделать многое в этот день очень много можно сделать то есть что касается это работы что касается это любви что касается там здоровья да больные люди они могут себя просто напросто как себя заговорить вот именно чтобы очень были сильны по здоровью что касается людей вот именно как бы которые э, с кошельком есть проблемы или ну то есть как бы или с работой есть проблемы Торжей в этот день они заговаривают вот именно как бы э, люди которые с бизнесом связаны так э, значит они видя луну они показывают там свои денежки свой кошелек как и на молодую луну точно так же точно так же и на полную, чтобы всегда у них как говорится их на их не кубышка была была полна то есть даже вот что касается вот именно по здоровью то есть э, есть э, очень сильный такой да, он очень прост для людей это очень интересно будет я думаю да э, что касается по здоровью значит э, берется ставится тот же стакан воды так ну не, можно его ее взять ну то есть как бы как с краника неважно то есть э, и питьевую воду, не так, чтобы она была в бутылке, но именно, чтобы она как бы была проточная. Mm. На новолуние ставится эта водичка, так, дожидается эта водичка полнолуния и в полную луну, значит, на нее человек, он ее пьет, так, так и, и, нет, сначала он ее как бы заговаривает, Сначала, когда вот перед тем, как он будет умываться и пить, он должен сказать, то есть, как, как получается, как ты месяц был худ, достал полон, mm -hmm. так, чтобы у меня здоровья, сил было полно. Оно как бы легко, удобно, но и очень-очень действенно. Ну, наверное, еще нужно на Луну вынести, mm -hmm? желательно бы, если мы это делаем в лунном цикле, то желательно показать вот эту водичку Луне чтобы свет умер. Да, упал. Чтобы обязательно, чтобы нет. Да. Я к чему я еще не, до, не дорассказала, Владимир. Здесь получается, чтобы эту водичку, вот именно набравшую, э, эту, эту водичку нужно поставить вот именно там на подоконник. Ну так, чтобы луна, как она в процессе, она растет. Чтобы, чтобы лунные водичка линейки, это, да, не не линейки, и и это да, на нее смотрела. И когда вот эта полная луна как бы э, водичку смотрит, уже берешь вот именно эту водичку и конкретно начинаешь, заговариваешь и как бы умываешь, пьешь и моешься. Так, да полностью говорю. то есть и точно так же это касается денежек тоже у кого как говорится есть проблемы тоже с денежками да просто берется монетка берется купюры так но лучше конечно ассоциация как бы лучше монетку взять почему потому что она имеет круглую форму так, так и за счет вот этого то есть она как луна и точно так же, ну, ну, люди, которые как бы, ну, не могут что-то сказать, просто всегда могут подумать, вот как ты полная луна, так как эта монетка, как эта монетка полна, похожа на, вот, именно на луну, точно так же, то есть у меня было много чего полно. То есть то, то, то что хочет, там по богатству, по бы еще по темам. ну, то есть как бы деньги, богатство. Там, прибыль какая-то, ну, то есть чтобы всегда у него в отделе, как говорится, эти денежки. Также очень сильно хорошо действует, короче, э, хорошо делать обряды вообще э, на примирение, да? Это один из дней, которых действительно, то есть люди э, могут, ну, если очень сильно идут ссоры в семье, если идет недопонимание в семье, то это очень сильно э, тоже этот день влияет на примирение. Если ты ни в какой другой день ты не примиришься, ну, как бы будут у тебя, как бы, те же, там, даже бывают такие годовые как бы конфликты, да, в этот день очень хорошо, то есть находить контакт на примирение, да. Есть, да. Очень Полный хорошо он. делать обряды на у кого проблемы с, с мочеполовой системой, то есть, как бы, у людей, которые которых проблемы... Есть у кого простатит или аденома для мужчин, это тоже этот день он очень как бы силен. Да. Значит, еще очень хорошо делать обряды на любовь. На любовь. Расскажите, подробнее. Если у, у девушек или у мужчин, там, ну, в принципе, не везет вот именно как бы личной жизни, или э, замужество, кажется, короче, э, не могут как бы с этим э, никого найти пару себя, то в полнолуние вот именно, то есть этот день, он, очень хорошо заговор, как бы, как бы, применяя определенный заговор тоже, очень хорошо вот именно притянуть э, к себе как, пару. Ну, то есть, как бы или на встречу там, с любимым человечком, на взаимное чувство, то есть, как бы, очень сильно развито. То есть, я думаю, что молодые девушки, как бы, есть ритуал расширенной магии, то есть, это, как бы, на кровь, да. В этот день не очень любители как бы это все сделать. То есть вот это тоже как бы оно действует в этот день. Но это не нужно делать, потому что чревато потом. То есть человечек может так сильно влюбиться, что потом, когда девушка наиграется и захочет от него избавиться, она потом да, будет знать, что с этим милым человеком да. делать. Потому что такие да, вещи, да, да, да. всевозможные, скажем, заговоры на кровь, они очень сильно работают. Вот это все вам не игрушки, уважаемые друзья, и поэтому с магией будьте осторожны. Ведь это сейчас для нас очень все очень магия, а потом нет. это для нас все будет метафизика. На самом деле ничего магического в магии-то нету, на самом деле это все наука и природные явления, которые просто мы не можем, скажем, в полной мере осознать. Ведь электрического тока мы тоже не видим, но если два пальца засунем в розетку, нас ударит током. Поэтому к магии нужно относиться очень с уважением, осторожно и все-таки как к науке более, нежели чем как к fairy tales, к сказкам. Инесса, а расскажите, пожалуйста, еще что-нибудь про вот эту вот замечательную полную Луну. Это же вообще редкое явление, как я понимаю, вот такая Луна именно сейчас, которая сейчас выходит на орбиту 31 числа, правильно? Да, да, да. да, да. Значит, в ну этот, этот день очень тоже ужас... магия, кто <с> занимается магией, целительством, лечением, экстрасенсов, парапсихологи, очень <с> хорошо этот день, он как бы <с> очень <с> хорошо собирается вообще травы. То есть они имеют очень <с> тоже особую силу. То есть как бы очень <с> хорошо <с> делать амулеты и обереги <с> в этот день. Здесь, ну, то, вот я в предыдущей программе давала вот именно на красную ниточку, как бы, задовую, давала вот именно вот эти, как бы, некоторые задовую, для того, чтобы как, защитить себя. То есть, mm. вот это тоже, это делается все в этот день. Mm. Замечательно. Плюс э, здесь еще в этот день, ну, то есть, как бы, вообще очень хороший день этот да на работе меня слушают какие-то там ну то есть как бы люди творческие, да это позицию, деньги, художники. творческих людей все нормальные ну то есть как бы люди которые э, как бы эстрадисты там или артисты они стараются давать программки вот именно в IT-ни, потому что оно действительно как бы дает силу, и дает как бы э, в казино. Хорошо ходить в казино 31 числа? Или не очень? Вот, Если при... человек, везунчик, да? везунчик, да? Да, да. Если везунчик. везунчик. Ну, а что значит везунчик? Может быть, трижды везунчик, а потом раз и все проиграл, да? Такой вот везунчик. Бывает, что везунчик словил нежданчик. И, ну, я сам не любитель особого казино, потому как, ну, скажем, дело в том, что я немножко разбираюсь чуть-чуть совсем в оккультизме и мне в казино ходить можно я это выигрываю, но мне делать нежелательно скажем, для кармы хотя могу, конечно, могу вот, но, скажем так, чтобы вы порекомендовали геймерам, которых у нас вот в Америке достаточное количество Люди вот играют активно. Вот опять же, тем же трейдерам, которые не сильно-то отличаются, с моей точки зрения, от геймеров, которые ходят в казино. То есть, ну, единственное, что там есть немножко больше системы. Вот э, у нас, э, полная нашей радиостанции они трейдеры, наш э, директор э, нашего сангейс-центра Миша Мельхов, главный трейдер у нас тут такой в Чикаго, вот, э, очень часто, скажем, назовем это выигрывает денег, чтобы вот вы Михаилу порекомендовали в этот день. Значит, очень сильно влияет то, что как ты проснулся в этот день. Mm. Это тоже очень большое влияние. Как бы, ну, и как, и, как, как говорят, с какой ноги стал в этот день. день. Mm. Если, Если в этот, этот день все идет как бы, по плану положительно, положительно значит, и, и чуйка будет, будет срабатывать будет очень хорошо. хорошо. То есть можно, можно как какие-то делать нормальные ставки и выигрывать понятно то есть если ты чувствуешь что э, как бы космос и луна благосклонны к тебе так вот внутри азербайджанная да, да, да. но если чувствуешь если, если малейшая какая то вот ну, началась проблемка с этого дня значит не стоит это делать для мужчин немножко для женщин оно как бы так оно играет а для мужчин оно проблемно потому что этот день на мужчин он влияет очень сильно в основном в плане там даже того же глаза, что касается с машинами, очень большую роль как бы вот это влияет на. То это. есть быть за, будь за рулем а... очень осторожными, правильно, в полную луну. Потому что все шизофреники что? и параноики, как говорю, активируются, когда полная луна наступает. Все а, да. ментальные психические заболевания, они очень, скажем, находятся вверху, в пике, и поэтому люди, все холерики и те, у кого есть какие-то психические отклонения, они начинают. Очень активно себя вести, иногда бывают проблемы. Поэтому на сток маркетах всегда все растет, все играют, вот, и многие люди проигрывают, потому что азарт, он как бы возведен в максимальный зенит, когда, когда Луна имеет полную фазу скажем так. Инесса, да. расскажите, пожалуйста, что-нибудь. очень сильно нужно особенно, особенно очень сильно, то есть, как бы, надо быть осторожным, кто, как бы, кто рыбы и кто рак, потому что, вот, полная вот на эти знаки, в они довольно-таки очень хорошо действуют. То есть, на рыбу, вытяните, рыбы. На... и раки? Да, да, да, да, рыбы и раки, они очень чувствительны. Водная, водная стихия вся, да? Да. А водолей? Да. А водолей? А, а водолей? Нет, да. нет, нет. Нет, нет, нет, нормально. Нормально. Понятно. Хорошо, Инесса, а расскажите, пожалуйста, вот про свои практики, расскажите, пожалуйста, про то, чем вы именно занимаетесь, именно про ваше искусство. То есть, если бы вам нужно было, если бы вы поступали сейчас в Академию Ховард на позицию Гарри Поттера, чтобы вам сказали, коротенькое резюме волшебника нужно приготовить, Расскажите о себе, как бы вот вы за, пар... за минутку рассказали бы, что вот вы умеете, с чем к вам хорошо обращаться, что у вас лучше всего получается, и что вы вообще такое в плане магии, ясновидения и, и экстрасенсорики, вот в двух словах. Я стеснительная. Понятно, особенно при полной луне. Добрая волшебница. Да, да, да. Вы, вы, вы, говорит, на скелетов а и черных котов не смотрите, я, много, я добрая, да? Что? Вы на скелетов и черных котов не смотрите, да? Я понял. Итак. Инесса, короткое резюме, чтобы наши... Много чего могу, но много о себе не умею говорить. Не хочу говорить. Ну, то есть, как бы, я считаю, что человек, который, как бы, ко мне попадает, он меня видит насквозь. Я или, или положительная, хорошая волшебница, <смешит> или... <смешит> <смешит> хорошая из меня маг или нехорошая? Но я сейчас не про это говорю. Вообще? А? Я сейчас не про это. Я сейчас про то, чтобы наши уважаемые радиослушатели знали, с какими вопросами к вам можно обращаться и в чем вы можете помочь. То есть... Значит, полностью, как бы и в предыдущих программах мы говорили, то есть, естественно, предсказания, просмотры, то есть, по картам нормально. Значит, э caracter, как бы заговариваю манитрами, so. То есть вербальная, опять же, магия используется. Так, значит, практикую очень сильно, то есть как бы в основном там семейная и всякая индивидуальная как бы, психология. Опять же, то есть как бы что касается э защиты, разных видов, то есть это любые амулеты, амулеты любые защиты, защиты, любые как бы ладанки. Значит, что еще? Что касается любовной магии тоже. Ну что ж, замечательно, Инесса вопрос. И ну, сня... ну, то есть, как бы снятие всех, всех негативных воздействий. В... Это касается порчи, глаза, проклятия, венцы безбрачия, испуги. Ну и, и так далее. Я понял, у нас уже времени у нас не очень много осталось. Скажите, пожалуйста, телефон, по которому к вам можно обратиться в Минске за помощью. Плюс 375-29-660-38-36. Вот по этому телефону вы, уважаемые дамы и господа, можете обратиться к Инессе в городе Герой Минске, ну а по телефону 847-226-9956 вы можете позвонить нам в прямой абсолютный эфир, задать Инессе любые вопросы или прислать смс на этот же номер или на фейсбуке нашей радиостанции или на моем фейсбуке задать какие-либо вопросы. А вот у нас уже есть вопрос. Скажите, пожалуйста, Инесса, у моего папы должна быть сложная операция по раку. Можете ли вы сказать, стоит эту операцию делать или нет? Вот если, Инесса, ты можешь взять карты, например, вот, и посмотреть. Вот число, число, вот число месяца рождения, когда... Папа. Я понял. Но К сожалению, сейчас я это сделать не могу, но человек может передать. Ну, человек, человек который, хорошо, подождите, да. подержите да. вот эту смс-очку, да. или что-то да. вам пришло, да? да? смс да. Значит, Значит я, посмотрю. я посмотрю. Хорошо, благодарствую, спасибо Наса, огромное. Еще раз хочу это. вам, дорогие друзья, напомнить, что у нас в прямом, абсолютно прямом эфире Операцию передайте, передайте девушке, операцию стоит делать. делать. Вы, вы видите прямо сейчас, Да. Да, да. операцию есть, стоит, вот... стоит делать, но, но стоит делать это где-то где через, через, когда назначается, назначается операция, нужно обязательно, то если, если в течение, будет, будет это после первого числа, в течение полутора, полутора не, недели, то, то это вообще будет великолепно. То есть, побыстрее, да, это все сделать? Да, ладно? да. Угу. Ну что ж, видите, как замечательно, то есть, вам даже не всегда нужны карты для предсказания, вы иногда видите, да, сразу? Да, да. Да, да. Я уже посмотрел все свои телефоны, думаю, неужели это у меня что-то вибрирует? Уже все потрогал, все выключил и понял, что это не мой телефон. Это, это у это меня вибрирует. Хорошо. Да, да, да, я понял. То есть, Инесса, вы не только владеете картами, вы можете, вы как ясновидящая можете увидеть ситуацию сразу, правильно? Да. У да. а, меня сейчас э... вот даже в 30 была такая, такая ситуация. У меня у знакомого умерла в понедельник вечером жена. И я буквально у... в субботу, мы сидели просто с подругами, и я говорю, говорю что, что Кристина, Кристина умрет просто, просто на ровном месте. месте. Это, Это конечно, конечно, было удивительно, удивительно да, да, даже да, у меня как-то, ну, ну так, фонтанно. Вот, и и удивительно, действительно, удивительно, то есть, получается, получается во вторник, не Мне говорят, говорят, она в понедельник утром, утром как, как бы умерла и, и сказала, что вот это подобра. Ну, ну какая много ситуаций, которые резко. То есть, как бы могу сказать, да. Понятно. Ну, еще раз хочу поблагодарить Инесса огромное за, за твое предсказание, которое мне сделала вот месяц назад, то есть действительно <смех> таки попал я в эту аварию веселую, но для меня она ничего плохого, скажем, не сделала, то есть да, транспортное средство я разбил, но Шурин, конечно, все возместит и э, еще с лихвой, и покроет все расходы, вот и ты сказала мне, что все будет в порядке, что все обойдется, но авария произойдет, вот она таки произошла, эта авария, вот вчера, <смех> вот, но все нормально, слава богу, вот. И лично могу вот подтвердить квалификацию нашего замечательного мага-экстрасенса Инессы Оливы, которая сегодня в абсолютно прямом эфире с нами, и которая столько нам интересного всего рассказала. Что ж, Инесса, огромное вам спасибо за ваше интервью, за ваше время, которое вы нам уделяете. Мы вам весьма благодарны, и наши радиослушатели э, тоже, в том числе, вместе с нашей станцией. Вот, э, Спасибо вам за ту миссию, которую вы выполняете по помощи людям, еще раз хочу напомнить наш телефон 847-226-9956, радиостанция «Сангейтс», нас можно слушать на интернете «radiosunggates.com», набирайте, и мы в неизвенном прямом эфире, но кто нас не может послушать в прямом эфире, может вполне выслушать нас в архиве веб-сайта, то есть у нас там все выкладывается. Вот. Спасибо огромное Инесса, ну и до новых встреч, я думаю, в следующий раз мы с вами услышимся, я так понимаю, в понедельник, или мы дополнительно объявим об этом времени. С вами был Владимир Гершанов, радиостанция «Сангейтс» и наша замечательная Инесса Олива, экстрасенс, парапсихолог из города Героя Минска. Спасибо вам большое, Инесса, до свидания, до новых встреч, хорошей вам, полной луны. До свидания. Спасибо большое, взаимно. До свидания.